Всем привет на Зона Гейм, с вами Женя в игре Добряк, вот Страх. В прошлом ролике мы играли на линкорах, на Ильзасе проиграли, на немцы выиграли. Сейчас мы возьмем ягунчик эсминец девятого уровня. Многие люди его проходят за свободку, не играют вообще на нем, потому что эсминец тяжелый. Сейчас мы в команде с 8 мавиком и крейсером попробуем сыграть, посмотрим, что получится. Так, по оборудке у нас смотрим. Все как всегда, в принципе, скорость вращения главного калибра, ускорение, быстро разогнаться, захватить точку и заметность на поверхности. Обычно я ставлю скорость поворота, но так как у Югума хороший инвиз, минус еще заметность, прямо вот можно почти, почти вплотную подходить к кораблику вражескому. Заточиваю, его, в общем-то, на инвиз. Сейчас я на девятом месте. Продолжаем держаться. Ну что, поехали. Новичкам не стоит играть на японских эсминцах. Лучше всего, наверное, начинать опять же с американцев, даже на эсминцах пробуя. Там есть дымы, то есть, если совершил ошибку, можно вовремя полечиться, ушел в дымы, спрятался, убежал от вражеского фокуса. На японских кораблях мало дымов, 8, 9, 10 уровень только. Очень неповоротливые, по ним хорошо работают авианосцы по японским эсминцам, поэтому играть немножечко тяжелее. За счет того, что меньше верткости, меньше маневренности у эсмов. У некоторых кораблей есть дымовая завеса, у некоторых, то есть у британцев, как они называются, выхлопные газы. Они там действуют что-то вроде 5-7 секунд, да? у британских, а у американцев, это у британцев выхлопные газы, а вот у японцев, у американцев дымовая завеса, то есть она там секунд 30, наверное, действует. Но у японцев как бы маленькое количество, там 1-2 дыма обычно на корабль дается. У американцев больше. Штуки 3, поэтому там и они более длинные. Поэтому на американцах чуть легче играть, на эсминцах. Сейчас посмотрим, сейчас нас бот, к ботам тянуло, к сожалению. Бот, тянуло? Да, боты, боты. Блять, дайте два трейсера, пожалуйста. пожалуйста. И как раз их Четыре штуки, ну. Жене, Жене, крейсер, крейсер. Да, да, я понял, я понял. Крейсера нужны. Ту штука, ту надо. Я по-английски ничего не знаю, только по-немецки минимально. Твоя штука. <laughs> Добро, зергут. Ну, Саня, Саня выполняет боевую славу, поэтому ему нужно оставить два крейсера за... А, не боевая слава, боевые задачи, да, это у тебя? боевая слава то есть на каждом корабле есть какие-то индивидуальные задачи когда выполняешь за, за, за выполнение которых даются ресурсы вот Да, поэтому ему нужно сейчас уничтожить то есть количество побед он сделал там все как надо точки захватил крейсера уничтожил сейчас ему нужно именно два крейсера за уничтожить вот мы сейчас да мы сейчас постараемся аккуратненько стрельнуть по крейсеру в один веер Оп, по одному и по второму чтобы полностью не забирать. Смотри, таково будет шотный. А, бля. Я думаю. А почему 8 торпед? Я же один веер только вставил. Смотри, Балтимор там. Ну все, меня замочили короче. Забирай Балтимора, Саня. О, красавчик. Боты как стреляют, кто ближе к ним находится, потому они не стреляют. Я на эсминце первый вылез, соответственно, 7 кораблей по мне стрельнули, все, сразу же нету. Добре, что успел хоть одного забрать с собой. Ну, боты просвечивают в дымах, это как бы глюки в игре, или как их назвать, я не знаю, ничего. Просто нужно всегда, когда играешь с ботами, подпускать бота-товарища ближе, да, не вылазить вперед. Как только вылез вперед, сразу же тебя уничтожают, поджигают и так далее. Так, ребята, второй бот. Бои попали против взвода. Сейчас у нас ботов нету. Три точечки одна в одной. Сейчас будем стараться вытягивать. И достаточно сильная команда. Да, достаточно сильная команда против нас. Бой Первая задача у нас захватить как можно больше точек. Постараться их удержать. А дальше уже будем работать по фокусу. Ага. Так, значит, у нас Ютланд. Искание на эсминцах. Один Донской, остальные линкоры. Нормально. Надо еще посмотреть, кто на авианосце. Агрессор? Блин. Ну, посмотрим. Так, ну, команда у нас так себе. Посмотрите, где у нас линкорчик один. Уже в край пошел. Жесть, блядь. Что? На Йове какой-то опять долбоел, блядь. Ну, у нас вся команда на точке идет, а один хитрожопый поплыл, блядь, вокруг. Сейчас он поплывет на линкоре убивать АВИК. То есть бой закончится, всю команду перебьют, а он приплывет. И такой, опачки, я пришел АВИК убивать. Крайне недовольны мы нашей Айовой, которая вон там в углу далеко плавает. Так, блядь, по мне фокус идет. какой-то Донской по мне накидывает. Ебать ему. Может этот линкор сейчас хотя бы по донскому будет шмалят? что-то запидрело блядь. даже не стреляет под ним херово бля дело центральную точку держу центральную держу но меня сейчас будут убивать бляха муха такс дымой прожал Пора так смотри какой фокус у меня уже несколько значков этих Потому что разработчики обнову выполнили сейчас мы ждем держим точечку пока что просто что меня, чуть, меня чуть меня чуть-чуть раздамажили поэтому стою держу точку никуда не выплываю дабы сразу не утонуть тяну пока время смотрим что дальше будет так, авианосец походу на меня летает вот это вообще плохо нет, нет, пролетело мимо, это прошло. Да, пока живем. Здесь главное выжить пока что. Все живы, у противника все живы, поэтому нужно тянем время, держим точки, выигрываем очки. Там, где наша Айова пошла? А, слева? Так здесь эсминцы на точке. Если я с точки выйду, они сейчас точку возьмут. Смотри, они так забирают вдвоем. А я один остался. Бля, здесь бы Смоленска какого-нибудь к нам, да? Или что-нибудь такое? Можно попробовать сканию эту сейчас забрать. Я не знаю, выскочу против нее. А вдруг промажу торпедами? Такс, скания вроде откинулась. Слышу торпеды. Не вижу почему-то. Ошибочка. вот она пошла. Торпед не вижу, я слышал пшик. Здесь, если прислушаться в игре, когда эсминец пускает торпеду, ну, пш-пш-пш, слышно торпедный залп этот. Ну, в общем-то, я пока что набил, не набил ничего, я даже ни разу в этом бою не выстрелил, хотя полбоя прошло, но я захватил центральную точку и просто ее удерживаю, нахожусь на ней, поэтому наша команда уже заработала на 120 очков больше, чем противник. Потому что точку у них не получается забрать я жду своего момента потом возьму откидаюсь и все никого не да, нибудь отступаю, ты прикинь у них донской уже с левой стороны выплывает был справа да, вот там катается, как капец а посмотри где наш линкор уже возле авика где-то Блять. Добавить, добавить, добавить друзья добавить. да Написать ему пару комплиментов. Нет. Да. А Потому что там это, а пошла. Блять, меня... Что за херня? Откуда торпеды? Что за глюки, блять? Как Ютунд вышел? Пацаны, вы видели вот это сейчас? Прям на видосе записался. Передо мной чистое море, блять, и торпеды выходит, и Ютунд, оказывается, был. Его просто не было рядом со мной. Интересная вот штука. Вот такой вот записать и отправить разработчикам, да, чтобы прокомментировали, вот что это такое. Это баги в игре какие-то, да, правильно? Такой, да. Ты проигрываешь из-за того, что разработчики накосячили. Смотри, как будто да, кстати, вот мы посовещались, вся наша команда сейчас добавит Айову, которая плыла за Авиком и так его не смогла убить. Вокруг всей карты на линкоре проплыл человек за минуту. Не сделал ничего для команды. Ноль. Это балласт для команды. Груз, так скажем, да. Поэтому нужно его добавлять друзья. Говорить, ребята, играйте только с ботами. Такие в команде не нужны. Вот такие нулевые просто. Так, ребята, скатали, в общем-то, плохо сейчас. Команда никакущая. На линкорах ничего. Вот Дима прокомментировал четко. Ничего не могу сделать. Взяли линкор, не понимают, куда стрелять. Один вообще попиздил в край куда-то. За авиком, блядь. Ну просто капец без слов конечно как здесь выиграли. до последнего держали точку всех перебели по одному все, всех замочили с командой когда не повезло с командой, нет хуже противника чем союзник долбоеб поэтому все да еще югун такой корабль на котором тяжело тащить фокус принимает сильно поэтому был бы на американца может быть что-то пошло бы по другому атаковал бы больше так я за островом простоял какой-то баг в игре эсминец на меня вышел, я его не видел. Все. Попробуем потом записать в ролики на, поинтереснее. На эсминчиках такие прям будут красочные бои. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал Зона Геймс, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. Всем спасибо. Пока.